Дорогие пациенты, мы приветствуем вас в швейцарской университетской клинике. Меня зовут Анастасия Александровна, я доктор-хирург. В этот момент хотела бы рассказать, как у нас проводится исследование манометрии и суточная пашметрия пищевода. Первым этапом всегда проводится манометрия пищевода для определения пищеводного сфинктера. В сути ставится небольшой зонд через нос, процедура проводится здесь и сейчас. Далее мы ее заканчиваем, когда все понятно, ставим уже зонд для пашметрии. Собственно говоря, зонт этот в два раза меньше, мы также ставим его через нос, и вы уже на протяжении суток сниму. Далее снимаем его и, собственно говоря, расшифровываем и принимаем уже решение по результатам данного обследования. Данная процедура не болезненна, она немного неприятна, стоит потерпеть, но болезненности какой-то определенной нет. Поэтому многие люди это спокойно проходят, даже те, кто не могут пройти гастроскопию. Для проведения суточной 3 и манометрии стоит отменить препараты за 7 дней до проведения исследований, а именно препараты, уменьшающие кислотность желудка, также препараты, которые влияют на моторику пищевода и антидепрессанты, то, что тоже влияет на моторику пищевода. До проведения процедуры исключается прием напитков и еда. Обязательно то есть, все это проводится на тащиках. В нашей клинике вы можете максимально быстро пройти данные исследования, вам не стоит стоять в очереди, вы не будете ждать, все происходит максимально быстро и комфортно для вас.